Международная академия заточки «Адемс» – ваш проводник в успешный бизнес профессиональной заточки. С момента основания академии в 2012 году мы научили затачивать маникюрный, парикмахерский, бытовой и другой инструмент более 350 человек из 60 городов России и зарубежья. Свыше 70% выпускников работают в сфере профессиональной заточки по настоящее время. У наших учеников получилось открыть успешный бизнес. Получится и у вас. Международная академия заточки «Адемс» создана на основе восьмилетнего опыта производства заточного оборудования, шестилетнего опыта обучения и многолетней работы наших студий «Заточки». Совместными усилиями высококвалифицированных специалистов для вас разработана уникальная программа обучения, которая позволит в короткий срок научиться затачивать самые востребованные инструменты. В Академии заточки «Адемс» представлен широкий выбор курсов для людей с разным уровнем владения заточным мастерством, а также курсы повышения квалификации. Старшим преподавателем Международной Академии Заточки АДЭМС является практикующий мастер собственной заточной студии и специалист по производственному обучению компании АДЭМС Владимир Сидоренков. В сфере заточки с 2012 года ведет преподавательскую деятельность с 2014 года. Всем привет! С вами Владимир Сидоренков. В процессе обучения в Международной Академии Заточки АДЭМС вы научитесь. Затачивать парикмахерские ножницы, конвекс, классика, филировочные, ножницы для стрижки животных, маникюрные кусачки, пушеры, пинцеты. Ножи кухонные, поварские, туристические и охотничьи на станке ADEMS Full Drive. Затачивать портновские бытовые садовые ножницы, пушеры, пинцеты, а также кухонные поварские ножи на станке ADEMS PRO. Затачивать ножевые блоки парикмахерских машинок, триммеров, машинок для стрижки животных, а также ножи и решетки мясорубок на станке ADEMS Front Plate. Затачивать маникюрные кусачки, ножницы, твизеры, пушеры, пинцеты на станке ADEMS GMT-2. Научитесь затачивать кухонные, Варские, туристические, охотничьи, разделочные ножи, а также стамески, топоры, ножи-рубанков, уганков и садовые ножницы на станке «Адемс Тесар». Мы организуем размещение рядом с Академией, где в шаговой доступности находится все необходимое для комфортного проживания и интересного времяпрепровождения. Более подробную информацию вы можете получить у менеджеров отдела продаж в нашем офисе или по телефону, а также на официальном сайте adems.ru. В результате обучения вы получите практические навыки работы на станках, понимание процесса заточки различных инструментов, необходимые знания для организации, развития бизнеса и привлечения клиентов, сертификат подтверждающий прохождение обучения в Международной академии заточки ADEMS и получение навыков заточки по уникальной технологии на станках компании ADEMS, сопровождение и поддержку после успешного проведения курса. Каждый день мы получаем обратную связь от наших клиентов и хотим поделиться с вами ответами на часто задаваемые вопросы. Почему стоит обучаться именно в Академии заточки АДЭМС? Наша Академия неразрывно связана с производством станков и студией заточки АДЭМС. Это дает нам множество конкурентных преимуществ. Хватит ли мне пяти дней обучения для получения основных навыков заточки? Да, конечно, хватит. Исходя из многолетнего опыта, как показывает практика, этого достаточно. Можно ли организовать выездное обучение? Да, мы это практикуем. Обучение проводится индивидуально или в группах? Обучение происходит как индивидуально, так и малыми группами. Как скоро можно приступить к обучению? В ближайший понедельник э, при наличии мест. Хотите открыть успешную студию «Заточки с нуля» и стать успешным предпринимателем? С нами вы научитесь затачивать и зарабатывать. Звоните!